Ёп, В общем так, живу на мусорке, пенсии не дают Ну это смешно и грустно Все, берем с мусора Козел вонючий, козел вонючий я, Вот видите меня снимает Козел вонючий, он сытся. Короче, козел отвязан, но он никуда не убежит Могу показать, как он летает. Вот так. О. О, о, о, о, о. Виктор очень большой души человек. Вот он стоит, уже меня встречает. Да. Здравствуйте. Так, кому нужна регистрация? Ленинградская шоссе 360. Валите все.